Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что кричать не обязательно. Работают, Работают все, микрофоны. все микрофоны. Каждый может. Добрый день, уважаемые дамы и господа, вы слушаете радио народная волна на частоте 14.30 тридцать м девяносто девять одна фн на нашем веб-сайте радио nvccom на нашем канале по YouTube тоже, радио-NVC. Сегодня на народной трибуне Анатолий Червец. Привет. Добрый день. И меня зовут Сергей Зацепин. На Фейсбуке мы идем? На Фейсбуке мы идем, наверное, не знаю. Ну Н давай. Ну на всякий случай, если мы идем на Фейсбук, то вы нас сможете видеть там тоже опять же на нашей страничке радио NBC. сейчас пойдем на фейсбуке сейчас пойдем, на пойдем на okay. давай, давай начнем немножко хочу напомнить о местных наших делах давай, давай. с удовольствием ну как, как известно мы уже благодарили наших демократов наших избирателей наших друзей которые проголосовали за Прицкера uh -huh. и вот а, в бюллетенях в ноябре будет внесен вопрос об изменениях конституции да? Mm -hmm. То есть у нас по Конституции так называемый флат-текс. А Притцкер предлагает внести изменения с тем, чтобы э, был прогрессив-текс. Но это же не сюрприз. Mm -hmm. Он об этом говорил еще во время своей да. выборной, предвыборной кампании. Ну, это говорит, конечно, о... о Высоком, а о высоком интеллекте наших избирателей демократов которых он обещал вздрючить uh -huh. и которые за него проголосовали или они мазохисты или они извращенцы я uh -huh. не знаю. У меня такое вообще как будто вот сейчас они ему хотят сказать ты что, серьезно это имел в виду? Мы думали я, ты шутил я хочу просто еще одну деталь а вот этот фаер план который предлагает джейби Прицкер, uh -huh. он предусматривает наказание семейных пар uh -huh. вот а, семейная пара если вы подаете джоин ну если вы совместно подаете налоговые декларации а вот что мы делаем в моей семья мы с супругой подаем совместную декларации так вот прицкер обещают вздрючить все семейные пары в среднем еще на две с половиной тысячи долларов uh -huh. дополнительно penalty то есть это это штраф по сути дела это так и называется штраф а, а, за то, что вы подаете совместные декларации. Две с половиной тысячи. Спасибо нашим друзьям-демократам, которые проголосовали за а, великого политика штата Иллинойс Джей Би Притцкера. И великого экономиста. Готовьтесь, а, готовьтесь, закупайте вы зеленчик. Это еще, наверное, не последняя а, придумка Притцкера. Так что все в порядке. Причем а, удивительная вещь. Скажем, а, люди, которые будут доходы которых составляют более миллиона долларов, на них это никак не распространяется, то есть они никак не пострадают в этом случае. А те, кто зарабатывает от 350 тысяч до миллиона долларов, те еще какой-то бонус получат в этом смысле. То есть на самом деле Прицкер вздрючит всех, кто не зарабатывает 350 тысяч в год. Средний класс. Средний класс. Средний. Мидл. Да, Лоумидл. Да, да, класс. Да. Вот так демократы борются за средний класс. Вот так они борются. Обещают идиотам все, что хотите. Но идиоты, к сожалению, поскольку они идиоты, они все это проглатывают И даже когда они обещают их вздрычьить, они все равно кричат, ура! Демократы борются за средний класс. В общем, до последнего а, среднеклассовца будут бороться, пока полностью не исчезнет средний класс. А им средний класс не нужны. Им не нужны одного... независимые Совершенно умы. Знаешь, им не Ни одному не авторитарному режиму. Конечно. Ведь что отличает авторитарный режим? Это отсутствие среднего класса. Угу. Вспомните свою бытность в Советском Союзе. То есть все нищие, но были некоторые там чуть-чуть партийные бонзы которые жили при коммунизме валите которые рисковали да? посадкой на да, долгое да. и данное да. время э, поэтому демократам никогда не нужен был средний класс им я всегда об этом говорил им нужна такой слой большой толстый слой зависящий от правительства угу. потому что этим быдлом можно управлять потому что от правительства от чиновников зависит твое здоровье Получишь ты это получится -то, то и так далее и так далее квартиры давали там, mm -hmm. и, ты и же помнишь далее. опять же я никогда не перестану цитировать бриллиантовую руку а если не будут покупать билеты газ отключим все вот это управление быдлом я имею в виду людьми, которые не имеют собственного мнения Ну, мы-то наше поколение родилось уже при том что это существовало но вот здесь но основная масса, конечно, на своей шкуре этого не испытала при всех прелести социализма, поэтому они, задрав штаны, бегут за Берни Сендерсом. Но, к сожалению, среди русскоговорящих, которые приехали уже и в сознательном возрасте, из, убежав из Советского Союза, по-прежнему мечтают о светлом социалистическом будущем. Меня раздражает в этой ситуации только одно: когда у людей которые бежали от этого строя вырастают дети которые рвутся в этот строй и родители говорят но ну что мы можем сделать это же школа это же колледж. а вы что уже не родители у вас что забрали право голоса у вас забрали право убеждения воспит... право воспитания вот это я не понимаю ладно американцы они не понимают о чем они говорят половина этих американцев детей даже не понимают что такое социализм да они знают что это все бесплатно как за это заплатить их не интересует главное им бесплатно Но наши наши как не воспитывать своих детей и не объяснять им почему мы здесь в конце концов просто объясните почему мы здесь ну, некоторые говорят, что мы бежали от антисемитизма, а вы посмотрите, что делает ваша демократическая партия. Что делают университеты, что делают красные профессора в университетах. Уж Если вы бежали от антисемитизма, mm -hmm. допустим, а не от социализма, то как же вы можете мириться с тем, что ваша партия, по сути дела, стала антисемитской партией? Это я сейчас обращаюсь к демократам. Давай попробуем принять звонок, а потом, а потом продолжим немножко арифмети, арифметики Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Это, мне кажется, даже не надо понимать идеологию. Простая арифметика. Налог на богатых. Ну сколько отработающего населения этих богатых? Ну пускай 10%. 1%. Сейчас? Ну я к примеру говорю, чисто гипотетически. Mm -hmm. Все да. равно не хватит денег. Мы тратим сейчас на медицину 3 триллиона. А по системе Сандерса надо больше 30, mm -hmm. если не больше. То есть коснется всех нас работающих. Ну он и не скрывает этого. Он же говорит, так что будет с... повышение Совершенно. налогов. Конечно. Совершенно верно. Так у них а изначально. Богатые, значит, продукт будет дороже. И постоянное повышение. Это простая логика. Да, абсолютно. Ну где же у демократов найти присутствие логики? Кстати, не хочется. Спасибо. Спасибо Кстати, я хочу поариф... немножко продолжить вот эту арифметическую да, да, да. линию. значит Берни Сандерс не скрывает, что сред... налог на средний класс придется повышать, в частности. И, и при этом он говорит, что мы сделаем минимальную заработную плату 15 долларов в час. Ну, давайте поупражняемся в арифметике. 15 долларов в час умножить на 40 рабочих часов в неделю. Это совершенно верно это получается 600 долларов теперь 600 долларов умножим на 52 две недели это получается 31 тысячи долларов в год. в год при этом сандерс говорит что необходимо повысить налог до 52 процентов mm -hmm. чтобы обеспечить вот эти пробу вот эту программу medicare для всех это значит причем повысить этот налог на всех кто зарабатывает более 29 тысяч а мы уже посчитали что 15 долларов в час это 31 умножено 2 1200 то есть люди которые будут получать 15 долларов в час будут зарабатывать 31 1200 долларов в год при этом при этом это то, что они будут платить. При этом а, налог у них будет 52 тысячи. Да. 52 процента. Значит, 52 процента от 31 200 долларов составляет 16 224 доллара. Разделим а на 12. Месяцев. А теперь от 31 200 долларов отнимите их 16 224, останется 14 976 долларов. А 14 976 долларов разделить на 52 недели получится 288 долларов в неделю. А 288 долларов в неделю разделить на 40 получается 7 долларов 20 центов. Для вас дебилы, добивающиеся 15 долларов в час и Барни Сендерса стать президентом. 7 долларов 20 центов в час будете, будут зарабатывать люди, которым поднимут до 15 долларов в, в, в час зарплату ну То есть поднимают зарплату для того чтобы больше содрать что налогов что вот чин... все совершенно верно и для бы... того чтобы у вас в кармане осталось больше чтобы, денег правильно чтобы прицкеры Сендерсы, пилоси и прочие ублюдки которые сидят там Могли эти деньги распиливать, раздавать своим друзьям, брать себе и так далее. Давай эти. еще один шаг сделаем. Значит, это мы сейчас говорили про федеральный налог. Да, да, да. А теперь давай вспомним то, что Прицкер предлагает повысить налог в штата до 9% процентов и сколько же у вас останется в сухом остатке. Ну, или люди, которые голосуют за демократов, но полные дебилы арифметические, я не говорю уже идеологические дебилы, а просто с арифметикой никак не дружат. Да. Перезвоните, если у вас по-прежнему осталось желание что-то сказать или спросить. Ну вот примерно примерно такая. А теперь давай возьмем получается. еще одну сторону медали. Если я знаю, что заработав до 20 тысяч у меня налог будет, допустим, 18 процентов, а после 20 тысяч у меня налог будет 52. Прошу прощения, нахрен не работать? Так, и получать больше, совершенно верно, чтобы получить потом получать меньше, совершенно. значит мы перестаем работать, совершенно. Так на это и расчет весь, на это же весь расчет, чтобы не работали. Чтобы не работали, и тогда Берни Сендерс и прочие такие же коммунисты будут выходить и требовать бесплатное жилье, бесплатное питание, бесплатное образование, бесплатную медицину, и те, кто не работает, а куда им деваться? Ну да. Значит, надо голосовать за этих ублюдков. Строите светлое будущее, господа Маши Черняковы, голосующие за Берни Сендерса. Причем Слушаем, это та девушка или женщина, которая, которая работает как? с числами. Она экшуэрри. Она предполагает э, те цифры, которыми должны есть, оперировать есть, страховые компании. Представляешь? То есть такая арифметика должна быть ей под силу, по идее. Не знаю. Добрый день. Добрый день. Ну, ребята, вы так гармонично звучите, что вас даже не хочется перебивать, и все равно я не притеснялся и это сделал. Ну и Привет. слава богу. Да, если, вы, если вы не знаете, кто это, или не узнали, то это Игорь. Игорь уже, да, уже да, узнал. Да, да. Привет. А, сам, Толя, ты, ты, ты говоришь что то, что мы пережили, почему наши дети не понимают этого, что мы не стали... Ладно, дети. Ну, проблема на самом деле. Школа, колледж, надо их переубеждать, надо их переучивать и все остальное. Дебилы, которые сюда приезжают в 30, 40, 50 лет, которые жили в той системе, боились в том котле, и они приезжают сюда, и они говорят, кто-либо, кто это не там, и они голосуют, как в прошлый раз за, за Хиллари, в этот раз за Сендерса или за Это Вот этот дебилизм, вот это вот, Просто например, хочется спросить вопрос. Вы жили при самой, при самой лучшей системе, которую придумало человечество? Какого хрена вы оттуда убежали, извиняюсь за выражение? Что вы делаете здесь? Да. Едите, например, назад... И теперь другой, ну, уже теперь не про бывших советских людей, а про американцев. Американцы, которые тоже ратуют за Сендерса, ратуют против Трампа. У нас самая худшая страна в мире, мы очень плохо живем, а, это просто ужасно. Нелегальные иммигранты, приезжайте к нам, потому что можете даже без документов, не можете у нас жить. Если у нас такая плохая страна, какого черта вы их зовете сюда? Пусть они лучше идут пешком на Саус, на юг. Там Аргентина, там Венесуэла, там Бразилия. Они могут найти что-нибудь под хорошим, горячим, теплым шоком. ты же и, знаешь, есть... Банки. Есть, а? такая есть такая пословица. Misery loves company. Вот поэтому ну, их хорошо. сюда и тянут, чтобы не только нам хорошо. было плохо. Вот и все. Да, я понимаю, но самое главное, что у них уже есть компании. Мы, мы miserable, что они живут среди нас. Нет, ты для них не компания, Ты для них, не... наоборот, ты для них препятствия. А вот те, которые идут с юга, вот, вот это компания. Так что... Да, ну, да, ну В принципе, да. Но они хотят, они хотят больше... На... Долгая дискуссия. Но, ребята, очень приятно вас слышать на радио вместе. Спасибо, Игорь. Спасибо, вот так... когда-нибудь мы должны с тобой вместе собраться и провести это дело. Ну да, но тогда надо будет убрать Олега. Подожди, а я не понял, а проблема. Он что, трамвай, его подвинули? Или он бил, для его подвинуть нельзя? Олежка, мы тебя любим, все равно. Мы Олежку любим. Хорошо. Давай, Игорь. Давай, пока. Вот как раз об одном из таких американцев, бывших советологов, пишет Давид Гуревич. А вот что пишет этот бывший советолог. В частности, то, о чем говорил как раз Игорь. Я живу в Вермонте, но, но я никогда не голосовал за Сандерса. Я неоднократно бывал в России до 1991 -го года и после. тебе я с неприязнью думаю, что мне придется голосовать за Сандерса. Я уверен в трех вещах насчет Сандерса. Его комментарии об СССР свидетельствуют о его полном непонимании социализма. Его попытки добавить демократический... К его советской идеологии тщетны республиканцы используют его ремарки и это будет ему стоить выборов они просто не могут их не использовать это будет непрофессионально а значит например сандерс хвалил здравоохранение ссср сандерс был изумлен когда в 88 году ему сознали что ссср на 10-15 лет отстал от америки по медицинской технике но это только звучит так искренне самокритика через год после сандерса я посетила СССР на по линию культурного обмена и нас привели в советскую больницу это был ад следует описание хорошо знакомое читателям американский врач со группы после меня, э, э, после меня сказал а это американская больница в 1890 году далее идут комментарии и тем не менее если демпартия вынудит меня я буду голосовать за этого дурака и его мечтание об ссср а не за трампа и его мафию вот вот вот типичный либеральный американец да. то есть он знает что сандерс идиот он знает что его идеи идиотичны, он знает что это но голосовать он будет за сандерса угу. потому что против трампа да. ну опять же это не говорит о... о его уме или дальновидности давай говорить так знаешь очень многие интеллигенты или интеллигенция которые думают так как он но потом эта же интеллигенция сидит, прошу прощения, одним местом на одном месте и кричат, что как им больно и почему их так имеют, и, почти, и за что, и что они такого сделали. Ну, ребят, вот, вот примерно то же самое говорят и все новотрамперы, которые до того были республиканцами, что не, не все. Ну, в лучшем случае они не пойдут голосовать за Трампа, чтобы у них остались чистые руки. Ну, хорошо, на злобабушки, а лучше уши. Ну такие, как Джо Волш, полностью поехавший головой, бывший конгрессмен, республиканец, который теперь говорит, что он будет голосовать за Берни Сендерс, mm -hmm. но никак не за Трампа. Mm -hmm. будет... То есть, наверняка в политике Трампа можно найти какие-то изъяны. Ну, в частности, вот Волш напирает на то, что растет государственный долг и хочется спросить этого поехавшего мозгами хлопчика скажи пожалуйста как ты думаешь а если твоя мечта реализуется и сандерс станет президентом государственный долг уменьшится ты посмотрел на его программы которые в триллионы долларов оцениваются как ты думаешь за счет чего даже если стопроцентным налогом обложить всех и тебя идиота в том числе этого все равно не хватит для того, чтобы покрыть вот эти мечтания Барни Сендерс. Это значит, что опять будет расти государственный долг. Самая большая претензия Джо Уолша к Трампу – это mm -hmm. то, что растет государственный долг. Mm -hmm. В общем, а, yeah, лю Сереж, люди психически явно нездоровые. Нет, это, это именно тот случай, где, если очень захотеть, можно в космос улететь. То есть и на чистом теле слона можно найти, наверное, какую-то одну блоху. То есть человек занимается чисто поиском блог. И дает этим самым себе да? Yeah. Вот и все. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Толя. Приятно вас слышать. Вас и Сережа. Здравствуйте. Это Евгений. Да, Женечка, да. да. Я да значит, вот э, теперь, как говорится, от лирики перейдем к нашим баранам. У нас есть вот такие вот э, такое радио, э, телевидение RTVI. Ну, оно такое простодетское, понятно, коммунистическое. И там выступают представители, их называют активные представители демократической партии. Русскоязычные ребята, uh -huh. порядка 45 лет, вот так. И вот они рассказывают, они такие специалисты по поводу экономики, по поводу деятельности Трампа. Я одному задал вопрос. Ты мне скажи, может, ты не, я, может, не прав, я уже старый, не понимаю. Что тебе сделал плохого Дональд Трамп? Он мне говорит, он аморальный. Чем он аморальный? Что он тебе... Он врет. Ну хорошо. То, что он обещал, он же сделал. Может, он тебе врет насчет своей семьи. Может, он когда-то имел любовниц в 10 раз больше, чем ты думал. В чем еще? Что он тебе плохого сделал? Он не годится. Он возглавляет мафию. Какую мафию? Ну, какую мафию? Он да. что, воровал деньги в Украине, отмывал их. И сказать не может он не годится это не наш человек ну, ну что вам сказать это люди которые приехали сюда. не женщина ты ваш... не понял когда он говорит он не наш человек он имеет в виду, что он не еврей спасибо спасибо мы должны сделать небольшой перерыв привелся на рекламу буквально через несколько минут вернемся обязательно продолжим никуда не уходить Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии по-прежнему восемьсот сорок семь-четыре ноль-ноль И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, объясните, пожалуйста, вот когда мы там лет 70 назад в той стране изучали политическую экономию, нам говорили, что социализм это государственное собствен... собственность на средство производства угу. и государственное присвоение этой прибыли и разделение между по... каждому по труду. Ну дальше коммунизм. Ну, Черт да. с ним. Ну что вы, вот вы все время говорите, что демократы хотят социализм, социализм. Я не против, все вы правильно и привели пример, как будет, если 15 долларов в час демократы попытаются провести, это будет очень плохо. Но, какой черт социализм? Во-первых... Вы э абсолютно правы. На самом сегодня... деле, если называть одну вещи... секундочку, Одну секундочку, сегодня уже есть... Вот моя дочка имеет 240 тысяч долго за, за школу высшую. Mm -hmm. Так если 10 лет она проработает в колледже, где она там психолог то ей простят эти 10 тысяч, так же, как уже простили некоторым, которые работают вместе с ней. Другое дело, что Дональд Трамп может это и отменить. Ну, так выплатит сама, она неплохо зарабатывает. Mm. Вот э, не нужно этот социализм. Какой -то социализм? Это совсем не то, к чему стремятся демократы. Конечно, они идиоты. Конечно, я не буду за них э, голосовать. И, э, они хотят черти что устроить. Но, да. и, Спасибо, и, конечно, тоже и... ясно, почему они хотят. Они хотят вечно управлять государством Правильно. и разорять эту страну. Вот, вот, Правильно. вот. Если это... быть до конца честными, мы должны называть это не социализмом, а фашизмом. Но ну, просто вот э, термин фашизм. Правильно. -то... Вот тогда будет хорошо. Это фашизм. Конечно, это они фашисты. фашисты. Потому что чем отличается социализм от фашизма? Социализм предполагает а, собственность на средства производства, принадлежащее государству. При фашистском режиме а, собственность на средства производства принадлежит частным компаниям, частным лицам, но при этом фашистское правительство регулирует от, от А до Я. Это вот то, что на самом деле к чему стремятся демократа но произносить вслух как-то а, в политкорректном обществе это не принято хотя на самом деле это абсолютно стопроцентные признаки фашизма а не социализма но уж как-то так так же как как вы понимаете вот, вот эта игра слов а, когда а, скажем настоящих а, демократическая партия вполне себе авторитарная замашки авторитарные но мы в какой-то момент в какой-то исторический период времени их стали называть либералами, хотя, хотя они левые. Они, они, они самые большие враги либерализма, по большому счету. Но как-то так вот повернулось, что мы стали их называть либералами. Хотя к либерализму они не имеют ни малейшего отношения, наоборот, являются злейшими врагами либерали, либерализма то же самое и тут мы говорим о том что они пытаются построить социализм хотя на самом деле они строят нормальное фашистское общество где правительство где чиновники регулируют все от того какую продукцию выпускать какие устанавливать коды а, так сказать какие требования какие регуляции а, из какой посуды вы можете пить кока-колу как майк блумберг запретил в Нью-Йорке, запретил в Нью-Йорке устанавливать салонки на столе в ресторанах и так далее. Это, это типичный фашизм, самый что не на есть типичный фашизм, который зародился, как вам хорошо известно, в Италии. Потом мы стали перемешивать фашизм с национал-социализмом угу. и так далее. Просто, просто понимаете, подмена понятия. На самом деле речь идет о фашизме в чистом виде. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире не дождался добрый день пожалуйста вы. Здравствуйте. Здравствуйте. скажите пожалуйста чем э, социализм лучше фашизма вот мне непонятно почему они они скрывают что строят фашизм они может быть даже это вы сами еще пока не поняли но они считают что социализм это хорошо но вот чем он реально лучше фашизма? я до сих пор не поняла да не ничего, не просто с э, идеей демократического так называемого социализма европа сжилась и воспринимает это в порядке вещей и но мы не в Европе, они же а, пытаются это построить здесь. Они все время хотят, они в, все время в качестве примеров нам приводят Европу, там, ссылаясь на Данию. Как на там хорошо, да? Да, как там замечательно, здорово. При этом называют это соци... демократическим социализмом. Послушайте, Левачев всегда умело манипулировать а, я создав... знаешь, я, нашими головами. Я не считаю, вот, хочешь верь, хочешь нет. Я лично, мое мнение, я не считаю, что они хотят что-то новое построить. Их конечно... Они, они нет, нет. Их так, конечная цель Того, чтобы управлять Единопартийно вот. Всеми так процессами страны Все. то, им, им абсолютно пофиг Как это назвать Социализм Они прекрасно понимают, что без капитала Они никуда не продвинут свои идеи Значит капитализм нужен Для того, чтобы оплачивать их Вот эти радикальные идеи Они просто хотят управлять однопартийно нашим процессом. Они хотят Отсу просто сами управлять никому к этому не, отсюда, никому не подпускать и диктовать всем то, что они хотят. Отсюда идет, можно проследить, почему они хотят упразднить электоральный этот э, калыч, почему они хотят перевернуть сверх, с ног на голову Верховный суд, почему они хотят э, полностью все вот эти... Кстати, последняя новость, да? то что вот предложил профессор гарвардского университета в своей статье wall street journal что полностью вся э, национальная разведка и все спец э, под, э, отделы спецслужбы. спецслужбы должны подчиняться постоянной чиновничей э, опеке то есть никакой Драмп является хозяин, администрация чата является хозяином или узаконить главенство бюрократии, абсолютно неизбираемой бюрократии, а, а от... именно назначаемой. Изначаемой. Да, вот это то, что они пытаются, они пытаются просто взять власть в свои руки и для того, Причем чтобы легальным законным путем принят демократическим да. путем, а вот таким вот таким путем, да. из котишка, да. да, да. совершенно верно критика трампа за то что он вмешивается в деятельность министерства юстиции то есть спецслужбы должны существовать сами по себе не, не оглядываясь на граждан которые избирают президента не подотчет, быть неподотчетными граждан а так сказать в собственном соку вариться они готовы свергать одного президента там, -про продвигать другого президента ну, крышу ну да, да, да. а всем управлять будут они они будут дергать за веревочки до тех пор пока у власти республиканцы. Да? Потому да. что когда у власти демократы, там Ру все нормально. Рука, все вышли из, из одной коммунистии, вот из одной помойки. Вышли, Превращение да. в однопартийный... Точнее, из -за одних университетов вышли. Да. Добрый день, Сергей. Добрый. Я хотел бы, чтобы вы обсудили настоящий фашизм, вчерашнюю Украину. Не могли бы вы высказаться по этому поводу? Мы не можем... Украинцы, украинцев из Китая. Окей, okay. ну, мы там не живем, мы не знаем, что там я произошло. Я но вы всегда их поддерживаете. Мы, мы поддерживаем... Мы okay. okay. фашисты или нет. Еще раз, послушайте я меня. Я где видел в Фейсбуке какой-то какой пост осудить? по этому поводу, я еще даже не вникал в него, но я Да посмотрел. ерунда, там И... человек смотрит явно российское телевидение, программу «Время покажет», где наступают... На мозоли украинцев, потому что они там подняли бучу против того, что привезли ребят 45 человек из Китая самолетом, бортом, и должны были их где-то разместить на карантин. А на Украине, там в этих селах, там, где вообще медицины нет. Они сказали не в нашем селе, везите куда хотите, но не у нас. Вот и все. Какой фашизм? Перестаньте наконец-то смотреть вот эту программу время покажет. Перестаньте эту пропаганду фильтровать через себя. Хорош уже. Вы здесь живете. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здрасте. Э, вот наши демократы пытаются сравнить э, будущее свое видение с зданием и другими скандинавскими странами. Они забыли о том, что э, после войны э, все эти 70 копейками лет безопасность Европы поддерживали американцы. Если бы они бы то же самое тратили бы на свою безопасность, на оборону, то я сомневаюсь, что они смогли бы расходы на свою составку. <связывая> они только не, не говорят одну вещь, что всю Данию, население Дании можно 5, уместить в одном Манхэттене. 5 миллионов человек живет в той Дании. Не имея ни армии, никаких расходов, никакой внешней политики. Вы вообще когда-нибудь слышали, что Дания участвует где-то в какой-то внешней политике. Но тем не менее, вот Дания, или он приводит, Сэрс приводит, пример Норвегию. Норвегия, которая добывает... Там сидит на, нефтяном пельде, на нефтяной игле, да, да, и имеет там 15 человек на 12 квадратных километров. О чем мы говорим? Какая Норвегия, а -а -а. какая Дания? Это же глупости. Да, вот и еще вот, допустим вот предыдущие ваши выступающие тоже правильно подметили о том, что вот на тебя, а я э, буду ссылаться на Дэвизонаде, который я почти что слушаю ежедневно, и некоторые наши ведущие тоже самое они э, говорят о том, что мол, что ваш Трамп добился, мол, при нем тоже э, дефицит бюджета растет, и налоги э, не, не налоги, а имею в виду. Э, потолок э, внешнего долга растет mm -hmm. а они а забывают о том что потолок растет из-за того что мы приняли этот оба макера на расходы которого нужны полтора триллиона долларов ежегодно вот и, и мы поэтому мы расходы а с, э, маккейн макеян он прикрыл обаму если бы он бы не прикрыл возможно бы Прошла бы сейчас новая реформа здравоохранения, и, возможно, мы бы сбалансировали наш бюджет. Спасибо. Эта реформа происходит. бы прошла еще 4 года назад, когда Трамп только пришел э, в офис. Просто Маккейн действительно, он ему сделал такую большую каку, и все на этом закончилось. Добрый, Добрый день. день, вы в эфире. Добрый день, господин. У Ахматова есть такое произведение Крысоловского. его пересказывать я не буду, но суть его такова. В городе появилась огромная количество, крыши одолели город, нашелся человек, который согласен был их вывести и убрать из города. И он это сделал, но ему пообещали плату, ему не заплатили за это дело. И он тогда увел молодых. Молодых он уводил подсказку о том, что в них нуждается Индия которые они должны которые они должны спасти, которые они должны и так далее, и так далее. И они пошли за ним. А mm -hmm. он их точно так же, как Крыс, утопил. Вот это ждет всех тех, кто поддерживает демократов. Хорошее сравнение. Это больше ста лет, но оно настолько сегодняшнее что прямо они у вас один к одному. Спасибо большое, спасибо. Хорошее сравнение. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Марк из Родайленда. Большое да. вам спасибо за вашу передачу. Можно вам задать вопрос вам, Анатолий. Пожалуйста. Приглушите, радио приглушите Он... и говори, разговаривайте в трубку. Уважаемый Анатолий, у меня к вам такой вопрос к Сергею. Мы говорим о том, что э, демократы хотят сделать изменения в, в Верховном Суде и в юридической системе. Да. Как может быть такое, чтобы в стране э, значит, ведутся вот эти расследования, постоянные, mm -hmm. и постоянно сторонников Трампа, невиновных в какой-то мере, постоянно садят в тюрьму. Но никто еще из демократов не, пострад не пострадал. Mm -hmm. Где равноправие этой системы. Хороший вопрос. Вы понимаете? Да. Это, это просто душа болит за это. Да. Вы правы, сто процентов. Хороший вопрос. И я вам скажу, если бы я не был таким оптимистом, я бы уже, наверное, начал поливать республиканцев тоже. Просто я оптимист, и я верю в то, что все-таки э, Бар и Дуром э, выйдут э, с какими-то исследованиями. И, ну, если не всех посадят, не всех расстреляют, то, по крайней мере, 2-3 человека за такие особо страшные дела пойдут все-таки в тюрьму. Это чисто мой оптимизм. А там... Вот, к сожалению, вот то, о чем мы говорили, о беде, об этом зле, о, о зле, которое неизбежно, о бюрократии. Потому да. что в Министерстве юстиции, в, в спецслужбах, ведь основная масса это же не герои разведчики которые не это типичные бюрократы прошли закончившие университеты получившие неплохое образование с промытыми мозгами с левыми идеями а то есть многие из них закончили а велик университеты где красная профессора вдавливала им в головы что вот эти идеи по сути дела я не знаю откуда в открытую говорили о марксистских идеях или завуалировав это как-то ну вот эти люди, которые придерживаются левой идеологии, они составляют основную массу работников спецслужб и министерств. Uh -huh. То есть сидят люди, которые ненавидят на самом деле свободную Америку, видят ее по-другому, видят э, роль Америки в мире совершенно иную, чем она присущая Америке, и поэтому вот то, о чем мы говорим, что подвергаются преследованию по сути дела все люди которые а, так или иначе были м, связаны с администрацией трампа или с избирательной кампанией трампа причем люди которые ни в чем не повинны не сделали ни одного незаконного шага ни одного незаконного слова но это банда мюллера ну, вернее престарелый выживший из ума мюллер который забывает как его зовут по пятницам возглавлял всю эту банду эндрю вайсман mm -hmm. а этот человек подонок из подонков который сломал ни одну судьбу уничтожил ни одну компанию людей которых потом верховный суд оправдал этого человека должны были лишить лицензии адвоката еще десятилетия назад и за, закрыть ему дорогу в государственные учреждения и вот этот человек который готов идти по трупам ради собственной карьеры буквально по трупам потому что из четырех человек которых он посадил которых оправдали двое умерли в тюрьме и этого урода носит земля и этот урод по сути дела возглавлял вот эту банду мюллера поэтому три, э, людей буквально я не знаю э, людей которые действительно косвенно имели отношение к администрации или там три дня работали в администрации им устраивали многочасовые допросы запугивали стращали, что посадят и так далее, и так далее. Люди, которые, по сути дела, Майк Капута, который разорился, в, в, выплачивая адвокатам, миллионы, бил адвокатам, которого бесконечно дергали туда, пытались от него добиться каких-то показаний. Это вот та бюрократия, которая работает. А ты а мне от... скажи, ты много слышал вот, после того, как доказали, что вот этот, как в этом фамилия, я не помню, Голдвейт или Голдвейд, а, который подписал, а, который, поменял, а, а, адвокат, который поменял адвокат, который поменял ответы С.И. да, да, ты о нем много слышал Нет. с тех пор Нет. вот и все понимаешь, то есть человека не уволили, никакого громкого дела, доказано, что он и самолично, и единоручно то есть они, поменял для тех из вас кто не знает картер пейдж этот адвокат отправил запрос в картер пейдж давая показания сказал что он сотрудничал с црушниками что он помог там посадить в тюрьму каких-то русских шпионов и так далее и он это все рассказал вот этим подонкам из, из банды мюллера и они сделали запрос в цру из цру пришел ответ что он является с ЦРУ, то есть он является а, агентом ЦРУ, по сути дела. Так вот этот адвокат, который работал в этой банде Мюллера, взял и исправил. Вместо того, что он является эссоц, он написал, что он не является эссоц. И таким образом а, смысл всего поменялся на 180 градусов. И таким образом из а, сотрудника ЦРУ Картер Пейдж превратился в русского шпиона. и вот тиранили, терзали и так далее. И вот этот человек до сих пор находится на свободе. Он до сих, до сих пор, пор работает сих пор на, на, на Министерстве юстиции. Вот что самое интересное. Вот такие вот дела происходят в нашем, в нашем королевстве. Сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Народная Трибуна. И еще об одной истории хотелось бы поговорить. Ты видел фильм «День сорока» просыпается каждый день конечно похоже вот нечто подобное происходит и в нашей на нашей политической арене значит магуайр делал закрытыми дверями в комитете по разведке доклад и опять начал говорить о том что русские тут вмешиваются уже теперь в наши выборы 2020 года это было закрытый брифинг такой ну, как всегда, брифинг, закрытый брифинг, на котором присутствует Shift-Shift <свят> а вдруг становится достоянием Все матери... тайное становится, становится явным, явным. Да, <свят> да. причем тут же все это слили, что опять русские, опять уже все. Правда, мелким шрифтом там потом опубликовали, что поддерживали все-таки Барни Сэндерса против Хиллари Клинтона. <свят> в общем, как всегда. Короче. Демократы а, уже заранее объявляют выборы нелегитимными, уже все, уже потому что русские боты включились. Вот, честно говоря, хотелось бы хоть где-то что-то как-то понять. Вот как же русские так умеют влиять на американцев, что американцы дураки такие идиоты, ведутся и голосуют за Трампа. И вообще объяснили бы мне, почему это русским, а, лучше за... Трамп, да, чем Берни Сендерс или этот. Я не знаю, да Чем Трамп для русских лучше? Уже э, перекрыл кислород по всем направлениям, где только можно. Значит, Северный поток-2 остановил строительство. А нефть разрешил добывать, в отличие от Обамки, который. А Сандер. же вообще призывает запретить вообще добычу нефти да. то есть если он станет президентом он прекратит добычу нефти и угля но это ли не подарок русским представляете более 10 миллионов баррелей а, нефти в день вдруг исчезнет с маркета вы представляете какая цена будет на нефть и вот кто-то может найти логику в этом почему это русские хотят чтобы трамп стал президентом когда трамп перекрыл кислород им полностью на ближнем востоке в сирии посмотрите некогда друзья потом враги потом опять друзья а, россии и, и турции он как схлестнулись в, в сирии турки там а, наподдавали русским и все это политика трампа и почему это русские хотят ну вот мне то что-то подсказывает что демократы а, в своем стремлении избавиться от трампа Готовы проталкивать любую дезинформацию, которую им подкидывают русские. И, по-моему, это единственная вообще публика, на которую русские влияют. Сереж, возьми, переверни ситуацию вверх ногами, да? Значит, демократы провели налоговую реформу, избавились полностью от анемплоймента, избавились полностью там, от этого, этого, этого, этого, положили нам в карманы миллионы долларов, а мы вдруг под натиском русской пропаганды проголосовали за Трампа. Ну появляется вопрос, действительно, с какого, прошу прощения по украински, переляку, с какого испуга я бы голосовал за Трампа, если бы не русское давление над, от русских, да? но тут объясни мне, какое должно быть давление? Девай, это помнишь фильм подкидыш? девочка ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову я хочу на дачу муля слышишь ребенок хочет на дачу то есть если у нас все хорошо и мы живем на даче а ну чего мы будет? будем рубить голову сами себе ну, даже под натиском русских вот это я не могу понять Но самое интересное что ведь и некоторые русскоязычные не ну, вот есть такое угу. сообщество русские против трампа живущие в америке и они вот эту мульку с, с радостью подхватывают, разносят ее. Вот опять Трампа избирают, потому что русские за него, потому что русские боты там в соцсетях шуруют, mm -hmm. в Твиттере и так далее. В общем, еще раз, пацаны, ну, с головой-то дружить нужно. Ну, или обращайтесь Нет. уже к психиатрам, Нет, Сережа, или это... увеличьте дозу прозака, ну, хватит уже. Ну, сколько ж можно? Но ну, это же три года вы... Занимались этой ерундой, Раша Гейтом, три года уже занимались, уже все, уже даже, даже Эндрю Вайсману не удалось, не, несмотря на то, что он там чуть ли не к физическим пыткам прибегал, ничего не удалось доказать и сказано однозначно. Что нет никакой координации между избирательной кампанией Трампа и русскими спецслужбами или кого-либо из американцев и русскими спецслужбами. Это было сказано в докладе Мюллера, который, цель которого была единственная задача была как можно со всеми правными и неправдами так сказать обвинить Трампа и его компанию в сговоре с русским. И то ничего не смогли доказать. Нет по-прежнему. -по ну, по-прежнему идиоты. Это болезнь. Это все-таки психическая болезнь. Сережа, это безысходность. Почему? Потому что... Но это они безысходность, себя, это, у это их безысходность нет. для демократов. Ну да. Я сейчас говорю о ново-трамперах. А у них такая же безысходность. Такая же. Это люди, которые... Они не понимают, как еще можно что-то изменить. Они не понимают. Поэтому они борются теми методами, которые им уже известны. Представляешь, 4 года вот после того, как Трамп будет переизбран, на должность президента четыре года проститутки в средствах массовой информации, в масс медиа будут рассказывать бедным американцам, но среди американцев достаточно слабоумных, которые всему этому будут верить, и в том числе русскоговорящим новотрамперам, что Трампа переизбрали благодаря русским. Да, но у меня вопрос в чем, знаешь, мне какая разница? Почему этому... его переизбрали? Да? Ну, это... Мне ну, самое главное, тебя, чтобы его переизбрали. Говоришь, ну, у тебя нормальный, прагматичный, э, ну, логичный подход к ситуации. Так, да, что, да. Да. Мне, мне наплевать, почему и как его переизбрали. Мне нравится его политика. Мне нравится то, что он обещает очередное сокращение налогов для среднего класса. Угу. И я хочу этого. Для того, чтобы наш притскер... Вот эти деньги, которые Это... вдруг остались у кого-то в кармане, не дай бог, быстренько их оттуда высосет. И местные демократы, больные нагово, абсолютно больные нагово, пойдут еще раз проголосуют за Приткера. И вот те деньги, которые им удастся сэкономить за счет того, что Трамп снизит налоги, притскер у них отнимет а вот эти Трамперы будут, будут кричать на каждом углу это трамп виноват. вы говорите что трамп да. что-то делает, Ничего что не он... делает. а денег у нас как не было так и нет да. ну ребят Потому, скажите вы... спасибо вашим местным вообще удивительно когда а, федеральный я уже об этом говорил Федераль... на федеральном уровне налоги сокращаются, mm -hmm. местные подонки из э, числа демократов увеличивают налоги и действительно и Слабоумные начинают говорить, а как же вот вы говорите, травм налоги загнания, а -а -а -а. А -а -а -а. вот, сейчас списывать. А то я помню, как а, а, одни мои знакомые там на Фейсбуке, то в частности, <сосферказы> сетовали по поводу того, что вот ну, в, новом, в, нов да, в новом законе о налогообложении, так сказать, ограничили списание прапорте налогов на, mm -hmm. на недвижимость там десятью тысячами, если мне память не изменяет, mm -hmm. и там одна девушка симпатичная, не буду называть ее имя, ее многие знают, взорвалась просто, как так живя в Манделайне, она там вот и mm -hmm. 10 тысяч всего дали. Вот, мне интересно, какой не такой дом в Манделайне, она там что она платит там налогов, ну может быть 12000 тысяч. То есть ее не возмущает. Я, да, ее никто не возму... же не говорит о том, что с писаний дали в два раза больше. Увеличил. 2024. Конечно. Нет, ну это же нужно. Это нужно понять, и знать. Это посмотреть, да, знать да, надо. Да. А нет, а тут вот говорят, крикнули и она подхватила. Вот из-за него. То есть ее не возмущает то, что ей налоги поднимают местные <с> ублюдки местные политики, простите, местные так сказать, это ее не возмущает а вот то, то, что Трамп ограничил списание налогов, вот это стало причиной всех ее бед, несчастий трагедий личных и так далее и таких много, которые обвинили Трампа в том, что они стали больше платить налогов а то, что им каждый год практически поднимают налоги местные демократы это как-то в голову не приходит. То, что Трамп автоматически, абсолютно, на детей например, 2400 списания да. дали, 24 тысячи, которые не облагаются налогом, было 12. Было 12. В два раза увеличил необлагаемую базу налогом. Это, об этом они, у, ума не хватает, так сказать. Поговорить. А знаешь, почему? Потому что легче следовать тому, что им разжевали и вложили в башку, чем, чем самой доб... поднять какие-то документы, почитать и понять, что же происходит. Ой, беда, беда, беда. Э... Да. Да. Да. Ну, добрый а с стар... да, добрый день. А, добрый день. Ребята, э, я только что подключился. А, знаете, э, я когда первый раз услышал э, на ABC News 530, что это Intelligence Community сообщила да. так, а? mm -hmm. о том, что... Э, русские помогают Трампу переизбраться Трое раз. Mm -hmm. Мне стало очень интересно. Я стал копаться и нашел, откуда это пришло. Пришло это от Нью-Йорк Таймс, Washington Post. Yeah. Пишут они. Начал, а на чем вы, ребята, основываетесь? Начал копаться. Оказывается, anonymous sources. То есть уборщица тетя Душа сказала, и все. Mm -hmm. На этом конец. Это раз. А второе, что я хотел сказать, вы знаете, э, вот э, я люблю все идеальное, но прекрасно понимаю, что ничего подобного не бывает никогда в жизни. Я вот, Трамп, то, что делать, я его уважаю все больше и больше. Вот э, он взял и снял деньги на, э, снял, убрал от, на производство гиперзвукового оружия. То есть эти все корпорации запросили огромные денежки, а продавали, собственно говоря, журавля в небе. А он им сказал, ребята, мне что-то сначала покажите, а потом я вам дам денежки. Не буду я вам давать денежки на журавля в небе. Вот у меня это вызывает жуткое уважение, потому что они наобещали 40 бочек арестантов, а такую ракету, которая летит быстрее 5000 км в час, они так до сих пор и не сделали. Понятно. Вот, вот, Спасибо. Ну, мы уже говорили о том, что а, вот откуда это пошло, это был брифинг с закрытыми дверями. А, комитет Адама Шифа заслушивал а, Магуайра. И вот там якобы говорили о том, что вот русские боты включились и опять, так сказать, помогают Трампу. Оттуда все пошло. И она анони не анонимно слилась информацией. Ну, Адам Шиф, что вы хотите? Адам Шиф. И в продолжении этого разговора тра, опять взорвался мозг у леваков по поводу того, что Трамп назначает временно исполняющим обязанности директора национальной разведки э, Ричарда Гринелла. Гринелл, да. Ричарда Гринелла который был послом в Германии, который немало крови попортил комсомолке Меркель, который а, является открытым геем. Вообще я не вижу, а где праздник ЛГБТ-квоеровс э, по поводу того, что Трамп назначил, назначает директора национальной разведки первого открытого гея в своем кабинете. А вот это, как ты их называешь, ЛГБТ-алфавит э, э, дальше, они считают, что в семье не без урода. <laughs> ну да, так же, как, uh, как они радовались по поводу того, что Трамп назначил, скажем, uh, сек секретарем хом чего там... хома uh, Security. не не не, не, не. Господи, Мег хирург, нейрохирург... Uh, uh, home, да, Хом fam uh, Family Services. Uh. Как он назывался? Хад да, наверное. Right. Ну, то есть, а, назначает афроамериканцев uh, афро возглавлять ведомство, они не празднуют. Назначает там, скажем, в суд, в апелляционный, латинос mm -hmm. первую, а, где-то то они тоже не празднуют. Они сразу называют... В общем, в общем... А... Ну, в общем, все, что делает дурак. Все, брат... что делает, да, все он делает не так. в общем Негодяй, негодяй, негодяй негодяй, но, но ты знаешь а гренал интересно, ну и короче начали критиковать его за это, uh -huh. как это так он не имеет никакого опыта, ну слушай может быть он не имеет опыта в разведке но по-моему задача-то как раз стоит о том, что заключается в том, чтобы вычистить авгивы конюшник, чтобы а, избавиться от хоть какого-то числа лего радикального отребия которое заседает в федеральных агентствах в том, в том числе и а, в разведсообществе Типичное лево-радикальное отребие, которое своей задачей ставит не безопасность Америки, не процветание Америки, а власть, власть, власть. Да. Это тот, те самые агентства, которые приняли участие в заговоре с целью недопущения кандидата Трампа до поста президента, а потом с целью свержения законно-избранного президента. И вот, чтобы как-то очиститься немножко от, от этих ну, знаешь, я не знаю, ли он сможет успеть что-то сделать. Это больше, знаешь, как это больше так, такого типа, как: Ну вот ты, на, поддержи мою шляпу, пока я вешалку найду. Ну, такого типа. Потому что он временно исполняющий обязанности. Трамп не скрывает Отводите того, угодно. что он будет он не будет утверждать, он будет искать человека, которого потом будут утверждать в Сенате. Так что это опять это именно временно исполняющий обязанности. Такой же, в принципе, как был в свое время Мэтт mm -hmm. Уэдекер, который исполнял роль генерального прокурора, пока не э, утвердили Бара. Ну, вот где-то вот такой вот, примерно. Так что... Ну, а «Раша Гейт» будет продолжаться на ближайшие четыре года. После, и через 4 после... года, когда наконец-то закончится каденция Уже когда Трампа, Ники Хейли будет президентом, они все равно будут? Ну, Левка Могилевский зато будет праздновать то, что Трамп больше не переизбирается. А -а -а, вот так вот, да-да. Вот, да, это будет праздник. праздник. Вот он ждал, Отлично. ждал, ждал, все-таки 8 лет ждал. И, ну. и еще одна маленькая а, такая информация. Вы помните, наверное, как истерили демократы по поводу того, что необходимо вызвать срочно что это не слушание, это вообще черти что, угу. свидетели не вызывают, документы не вызывают, и необходимо Джана Болтона, если вот Болтон не придет ничего, а Болтон придет, вот все будет ясно. Вот тут Болтон выступал. Пришел, и все стало ясно. И опять, так сказать, слюни закатали, губы подобрали, леваки. Болтон сказал, что то, что происходило, а он имел в виду импичмент, это крайне такая партийная атака. Ничего более. Это чисто крайне политизированная партийная атака, никакого отношения к реальному импичменту, к тому, чтобы добраться до истины, не имеет. Это то, что сказал Болтон. И еще по поводу того, что демократы пускали слюни, что если Болтон придет и даст показания, он сказал, что если бы я пришел и дал свои показания, это ничего бы не изменило за да, это бы не сыграло в их пользу поэтому... да. так что господа демократы даже если бы болтон выступил ничего бы не изменило как это был как вот это вся эта весь этот цирк затеянный, грустный цирк такой Подожди, печальный. Еще интересно вот выйдет книжка болтона будет ли там действительно вот это то то о чем они говорили то, о чем они говорили потому что если его там не будет и что? И ты думаешь, они извинятся? Ты думаешь, не, не, ты не, думаешь не. эти ублюдки на msnbc или Си? Извинятся? Не будет. Но зато станет ясно, что они еще раз. Сам знаешь, куда сели. Вот а, и все. Но они уже и так сели и сидят ну, да. там плотно довольно. Но самое-то противное, что ты посмотри, они же нам два с половиной года Шиф по 185 раз на день выскакивал на все телеканалы и говорил, что у меня есть неопровержимые доказательства mm -hmm. того, что Трамп вступил в сговор с русскими. Все, крышка. Даже Ленька Могилевский сказал: Ну что, готовы к паре, к импичмент паре. Ну, знаешь, самое интересное. Я тащусь, знаешь, от кого? Рейкс Вауэлл. Ага. Вот этот дурачок. Это отмороженный. Отма... Да, отмороженный дурачок. Он до сих пор продолжает. Такое ощущение, как будто он считает, что он еще что-то значит. Знает, чего не знают. Да, и где-то имеет какое-то значение в чем-то. И он так это с таким Слушай, пафосом. У него же на лице а, написано, о... что он психически нездоровый да? человек. Вопрос да? буквально написано на лице. Ты посмотри на выражение лица. На... Абсолютно. Особенно, когда он сказал, что <соединяется> Трамп должен доказать, <соединяется> что он не виновен. Вот, он не докажет. И, и этот чудак был прокурором в Калифорнии. Ну, <соединяется> впрочем, в Калифорнии... А, а Камала Херрис. <соединяющие> да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я все слушаю, слушаю и подумала, ведь ноги растут откуда? От Сороса. Он а, я... полвека старался мир под себя... Пере... Куча населения Передвинул с юга На север Заполнили Европу Потом надо было Америку загадить Единственный плюс Путину у меня То что он Сороса не принял Поэтому Сорос так старается Америку поссорить Благодаря России Все да. ноги оттуда Он уже начал против, против Трампа тоже выступать Сердится на Трампа. Трамп мешает ему очень. А люди умнее и понимают, что к чему. Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо за ваши передачи. Спасибо. Но так как вы начали вы, мне очень понравилось ваше начало. Лучше бы он ходил под себя. Чем всех подгребал под себя. Друзья мои, так или иначе, все, что мы можем сделать, мы можем рассказывать, рассуждать, так сказать, делиться информацией, которую, может быть, кто-то пропустил. Хотя любая информация доступна в зависимости от того, хотите вы ее ознакомиться с ней или нет. Вот кто-то при упоминании, скажем, факс Ньюс, который, по сути дела, нейтральная стала абсолютно. По-моему, она становится левее, левее. кроме трех хостов она становится абсолютно левой. Вот. И ты, Трамп, кстати, вчера он, в Денвере, он и... классно прошелся по Нилу кого-то. Хотя со мной многие спорили, а как, как ты можешь говорить, он такой про Трамповец. Не-не-не-не-не. Ни -не -не -не -не -не -не -не. Не у кого-то он тонко очень, но mm -hmm. если вы внимательно следите за тем, что он говорит периодически, а вы посмотрите, каких гостей они при приглашают да. к себе в программы. Одна, одна Дана Бразил, чего стоит, и Крис Хан. Вот этого, если бы я мог. Да не, а кстати, ну, Крисхан это бывший помощник Шумера. Шумера, да. Но у Крисхана есть оппонент хороший, Дэн Банджина, да. который тоже не стесняется выражениях и отвечает ему достойно. Но они стали, они становятся все больше и больше левыми и нужно. Так вот, при всем при этом, у подавляющего большинства леворадикалов произнесешь слово факс. У них начинается головная боль скрижетание зубами брызги слюны и так далее подпрыгивают подскакивают. по моему они его путаются словом фас вообще когда им говорят факс они тут же рвутся в атаку и потому что они привыкли вот к cnn 24 часа в сутки 7 дней в неделю у них нет другой темы как Лишь бы обгадить хоть две сто, недели, хоть Сережа. Две недели я слушал. Этих дебилов. Мне нечего <с <с больше <с было <с слушать. Ой, так я что? сочувствую. Ой, сочувствую. Поверь мне, это было тяжело. Спасибо, друзья мои. Анатолий, спасибо. И... Спасибо вам. Всем хороших выходных.